Ого, го Опана, нафиг блин, по центре, меня зовут Владислав, и это ролик про Мангас на хайпово... На хайпово все, на хайпиво. Ведь, короче, хайповую игрушку, которая сейчас достаточно популярна, в которую сейчас играют очень много людей. Но у многих из них нету индивидуальных скинов. Они обычно используют обычные бесплатные скинчики. Да, они, конечно, прикольные, но если вы хотите выделяться среди этой толпы, то я сейчас вам расскажу, как получить шляпки из новогодней и хэллоуинской тематики. Начинаем, получается. Если вы не понимаете, что это за звуки у меня на заднем фоне, я... Ну, это дождь, короче. Вот он пошел именно тогда, когда я решил ролик записывать. Да, ролик-то я не записывал уже больше месяца. Че? Всем привет, это я. Итак, внимание, смотрите, рассказываю, слушайте очень внимательно и запоминайте. Внимайте, просто каждое мое слово, которое я сейчас вам буду говорить, потому что я не лью воду, чтобы затянуть видос. Я говорю только смысловые предложения, которые несут смысловую нагрузку. На автология. Ладно, короче, давайте без рофлов, давайте для того, чтобы провернуть данную манипуляцию, схемку, как бы, да, но чтобы получить шляпочки. Все-таки я же, как бы не лью воду, я только по делу говорю. Мы выходим, полностью закрываем Steam, нажимаем на иконку календаря, открываем параметры даты и времени. Снимаем галочку с «Установить время автоматически». Нажимаем «Изменить». И ставим дату сначала 31 октября. 2019 года. Нажимаем изменить, запускаем Steam. С первой попытки он может не запуститься, может начать выделываться, типа, мол, о, нет, что-то не так. Так не должно быть. У нас сейчас вроде 2020 год. Но как бы вы просто пытаетесь зайти в сеть. Если он вас пускает, может быть, это произойдет даже с первой попытки, это будет вообще классно. Заходим сразу в Among Us. И создаем локальную игру. После этого у вас должны открыться новые шляпки хэллоинской тематики. После чего мы опять полностью закрываем Steam. Заходим туда же, где и были. То есть календарь, параметры даты и времени. Нажимаем «Изменить». И ставим 12 декабря 2019 года. Опять же нажимаем изменить, опять открываем Steam, открываем Among Us. Через Steam, кстати, моему забыл сказать, да, но это важно. Потому что если вы просто запустите Among Us не через Steam, то есть ну, с ИРЛК, то могут э, не появиться приколы. Вот, держу, держу в курсе. Дальше мы опять откроем Among Us, опять задаем локальную игру. И теперь мы владеем уже зимней коллекцией шляпок. Все, весь способ я вам рассказал, если вы хотите, вот реально, желаете, чтобы я вам рассказал лайфхаки из этой игры, у меня всего 30 часов в ней, конечно, это не считается, но никакой, какой, никакой опыт у меня уже есть, Тем более я много видосов и стримов смотрю, я могу вам рассказать на всякие, но за это я прошу 10 лайков, 10, я знаю, что вы сможете, давайте. Блин, а 10 это сколько? Я просто только до двух считать имею. Ребят, сейчас очень важная инфа для тех, у кого не получилось, по-моему, гайду получить скины. Очень важно, чтобы Steam находился в выключенном состоянии после изменения даты. То есть он должен включиться, то есть вы должны его включить, когда у вас уже поменена дата. Это обязательно. И Among Us также нужно записать именно через Steam, через кнопку «Играть». Как на пиратских версиях, я не знаю.